Добрый день. Вот мы с вами продолжим по нашем собственном устройстве. Когда человек воплощается сюда, в сферы материальные миры. А материальных миров у нас столько. Ну, с которыми мы имеем дело. Три всего. Вот это вы должны четко помнить. Три. Понятно, да? Три мира материальных. Три мира. Запишите где-нибудь себе там, в вместе Три мира. Вот эти три мира называются проявленным миром. Вот в них мы проявляемся с вами. В виде форм. В виде ментальных форм, тонких форм и физических форм. То есть вот эти три мира, здесь в этих мирах царствует форма. Это мир форменный, что ли, мир формы. Так вот, наше сердце, идя оттуда, свыше, из мира, где нет формы, и появляется в формальных мирах, то есть на нижних планах, в нижних сферах, наше сердце проявляется здесь в виде камарупы. Камарупа, вот на плакатах там есть камарупа. Камарупа ⁇ это силы желания. Вот у нас же полно всяких желаний, да, у каждого? Или нет? Да, начнешь перечислять пальцев, не хватит на всем теле. Сколько всяких желаний, да? Так вот, наличие разных желаний приводит к тому, что человеку надо воплощаться. Сюда, в мир иллюзии. Потому что материальная форма – это мир иллюзии. Но они постоянно, все, что вас окружает, в том числе и ваше любимое тело, оно сегодня есть, завтра его не будет. Все, что вокруг видите, это может постепенно, не спеша, раствориться, развалиться, рассыпаться, исчезнуть, либо сгореть, либо взорваться, либо еще что-нибудь. Да? Правильно? То есть все формы смертные, все абсолютно. Вот мы сюда приходим на время, одеваем смертную форму, Ментальную форму надеваем, то есть тело нашего мыслителя, наш мыслитель, формальный мыслитель, который формами мыслит, другого он ничего не может делать. Бесформенность – это не его царство. Вот он мыслит формами. Почему? Потому что он сам материальный, мысль материальная. И работать он может только с ментальной материей. Ментальное тело появилось, теперь надо что? Следующее тело ему надеть. Ментальному телу надо надеть следующее тело. Мысли есть, теперь надо тело желаний надеть. Мысль должна выразиться в разных желаниях, да? Надели тело желаний, то есть тонкое тело. Но с тонким телом, может, вот много дела имеем. Много как радости, так и бед всяких. А когда тело желание, мысль тела желания есть, теперь нам нужно что? Мысль стремится к воплощению, ведь, да? Она воплощается в наших желаниях, желание приобретает определенную форму, мы их называем мыслеформами. Вот эти мысли формы, они стремятся что? Воплотиться вот в этом грубом материальном мире, сюда они все рутся. И тогда нам что? Тело необходимо физическое. Значит, вот тело мысли есть, тело желания есть, теперь тело действий. Но вот здесь мы можем работать нашими руками, ногами. Так что вот при тела. Во всех трех телах обязательно есть его центры, есть сердце, ментальное сердце, есть тонкое сердце, физическое сердце. Но более всего сердце проявляет себя в Камарупе, то есть в теле желаний, в тонком теле. А загадка сердца на высших планах, она связана с шестым буддхическим принципом. Там царство духовного сердца. Вот духовное сердце там, в шестом принципе. Вот там форм нет. Там мир без всяких форм. И высший манас тоже форм не имеет. И Будхи не имеет. И Атмы тем более. То есть там нет никаких форм. Что там есть, мы пока не знаем. Скажем, духовное какое-нибудь качество можно представить в виде формы? Не получается. Любовь, допустим, можно представить? невозможно. Сострадание можно представить? Тоже нет. То есть все духовные свойства, качества представить в виде, в виде формы невозможно. Поэтому, когда речь идет о каких-то чувствах человека, а они ближе всего к бесформею, то их невозможно, как говорят, словами выразить, да? Чувства описать трудно. Так что вот синтетического объединяющего атмического уровня а атмический уровень там да, посмотрите, самый высокий именно оттуда с атмического уровня передаются духовные цели и принципы в проявленном жизни, то есть во временном личность человека через будки через высший масс ученик это клеточка это означает, что полости в протоплазме клетки соответствует камарупе, то есть телу низких желаний есть высокие желания, но они там, в высшей триаде, там, где царство бесформия. Форм, без там арупа, а внизу рупа. Вот об этом надо постоянно помнить, чтобы понять происхождение сердца на физическом плане. Зачем здесь сердце нужно? А оказывается, оно связано со своими высшими принципами. Если говорить об эмбрионе то происхождение сердца и кровеносных сосудов практически идентично. То есть все кровеносные сосуды, распределенные по телу, это как бы все сердце. Все сосудики, мелкие, крупные, капилляры, это все сфера сердца. Оно распространено по всему телу. Поскольку центр нашей Камару появляется массой элементарных сил желания, Силы желания. Вот задачей этого центра является бросить материю, то есть материю, находящуюся в хаосе, бросить ее в форму или образовать из нее форму. Поэтому центры Каморупы могут рассматриваться как дверь между физическим и тонким миром через которые проходит внутреннее проническое дыхание жизни. Создавая таким образом в клетке вихрь жизненных сил и бросая ее в протоплазму в материю, а также протоплазму и материи в определенную форму, которая соответствует элементам желания. Эти элементы ищут внешнего, то есть материального физического воплощения. Таким образом, миры и все творения – пришли к внешнему существованию изнутри. Вот это важно усвоить. То есть на вот этой планете жизнь возникла не откуда-то там, занесенная сапогами какого-нибудь инопланетянина, или какой-то там космической пылью. Или еще там что, как выдумывают сейчас там наши очень ученые, ученые, да? Да. А почему они так считают, что откуда-то жизнь тут кто-то принес? Потому что, к сожалению, пока они дремучие невежды в самых элементарных вещах. В строении человека, которого вы, кстати, уже знаете. В строении окружающего мира. Это вы тоже знаете. Стыдно нам за такую науку. Но что делать? Если силы зла ликвидируют, то дело пойдет довольно быстро. Но когда их можно будет убрать с планеты, всю эту мерзость? Всех этих проклятых собственников, эгоистов. Так все пришло изнутри. Откуда изнутри? Где это нутро? Каждый из нас пришел изнутри. Сюда. Каждый является... Отцом самого себя. Точнее, отцом-матерью самого себя. Каждый. Но сейчас будет как бы незаметно, да, какие-то еще папа-мама есть ведь, да? А на самом деле мы сейчас двигаемся к такому времени, когда физические папа и мама будут совершенно не нужны. Сами себя будем воспроизводить. Время такое приближается неумолимо. Когда-то это с нами происходило. Для того, чтобы вам освежить вот это время в своей памяти, возьмите космические легенды Востока. Они у вас у всех есть. Они должны быть обязательно у всех. Космические легенды Востока. И вот там как раз о том древнем времени все это есть. Теперь то, что там описано, вот тот процесс, мы теперь обратно его будем проходить. Поэтому надо иметь представление, как мы в прошлом проходили вот это вот все. Там доступной форме, очень даже такой примитивной форме, все это описано. Для того, чтобы самому неразвитому черпу немножко хотя бы понять. Нашим этим ученым, которые изображает из себя очень знающие. Взять бы хотя бы вот эту книжечку, «Космические легенды». Да почитать бы. Но они же не могут опуститься от всех высот, которые они себе состряпали, где они сидят. Один ученый как-то из Москвы тут был. Ну, попытался я бы там немножко что-то в этом плане подсказать. Все, сразу дружба урожает. Как это вдруг такому ученому, понимаешь, там несколько вузов, профессору, понимаешь, академику, и вдруг какую-то книжечку там подсовывает. Даже оскорбление страшное, да? Так в полости, как в каждой клеточке, так и сферы внутри Земли, излучают соответствующее желание, или так называемые камно силы. Их еще мы называем жизненными силами, которые с неодолимой силой, мощью приводят, вот скажем, планетарную субстанцию, всю планетарную энергоматерию в порядок, в определенную форму, сообщают всем частям планетного организма, творящие воспроизводящие потоки. Они пробуждают жизнь планеты и все, что есть на ней, а также в ней все это должно развиваться соответствующим образом, под действием именно камопранических сил планеты. Точно такая картина и у человека. У обычного человека сердце делает примерно 72 удара в минуту. Солнце, которое является сердцем нашей Солнечной системы, стучит один раз в 11 лет. У каждой физической формы обязательно есть духовный центр, который соответствует силе, мощи и функции какой-либо внешней форме, органу или ткани. Вот, например, духовное сердце человека. Духовное сердце. Где оно? А вот если вы посмотрите на плакат, вот там, начиная слева направо, самый последний там круг такой, овал, седьмой принцип человека, седьмой, Аурический принцип. То есть вот у каждого человека аура охватывает все вот это вот его хозяйство. Начиная от ног, выше головы. Вот такой вот форма. Вот этот седьмой принцип, самый тончайший вид энергии, или духовной энергии, вот это является аурическим сердцем человека. Мы с вами как бы находимся в этом сердце, внутри его. Оно проводит потоки духовной крови. То есть, а что такое духовная кровь? Это энергия, это сила. Сквозь все аурическое существо проходят эти потоки духовной крови, этих сил. А вот это наша аура, или вот это вот аурическое существо, включает в себя все, в том числе и в центре внутри этого аурического яйца находится физическое тело. Это самая низшая часть. И как мы на прошлых занятиях говорили, что отброс. Физское тело – это отброс, который пока мы растворить еще никак не можем. Это то, что выпало в осадок у нас. Понимаете, Желания у нас какие были? Плотские, материальные желания. А раз так, то эти плотские, материальные желания пристают перед нами вот в виде этого физического тела, в виде этого отброса, этого осадка. Но есть осадки растворимые, а есть нерастворимые, да? Но вот если, допустим, в состав, химический состав, там жидкости, что-то нерастворимое там есть, да? Ну, допустим, какой-то химический состав там, и там что-то не растворяется. Но стоит туда добавить какой-нибудь один еще там ингредиент, да? Смотрим, уже начинает растворяться. Еще что-то добавили. И осадок что? Растворился. Вот точно такая аналогичная картина у нас. Надо что-то туда добавлять, вот в этот сосуд, то есть в эту ауру. И через какое-то время вот этот... Осадок растворится. То есть этот отброс что? Растворится. И мы тогда с вами что? Можем уже в этом физическом мире с этого момента не воплощаться. Воплощаться нам больше незачем. Нет смысла. То есть природа так все устроила, когда человек достигает такого состояния. Говорят, что вот карма теперь. Такова у него, что воплощаться ему больше нет нужды. Он теперь может воплощаться по собственному желанию. Не по приказу закона, а по собственному желанию. Зачем? Ну, чтобы другим помочь. Растворить в себе осадок. Ну, на это уйдет, может, миллиарды лет там. Но важно, чтобы растворить его. Тот, кто не хочет растворять, он будет что? Выброшен на свалку космическую, где тоже перерабатываются отходы, где тоже все растворяется. Но тут уже заслуги нашей нет, есть только одни проблемы. То есть, таким образом, наше тело, это материальный осадок, несочетающихся или не духовных элементов в нашем аурическом теле. Наши пристрастия вот к этой грубой физической материи, вызвали воплощение в этом физическом теле. Надо же поиграть с этой материи. Мы хотели, сюда же надо. Здесь у нас игрушек много осталось. Понимаете? Вот поэтому все вот эти миллиарды, они что? Называются люди, да? А люди в переводе с санскрита – игроки. Поэтому игроков, вот целая планета, они бегают, очумело, понимаешь, по планете, что они тут делают? Оказывается, они устраивают дурацкие игры. Понимаете? А почему дурацкие? Может, что-нибудь они хорошие тут делают? На 99% нехорошие, конечно, сейчас особенно, в темную эпоху. Там единицы, может быть, что-то приличное делают. А остальные все... Наоборот, еще осадок вот этот свой, отброс, что? Увеличивает его. Огрубляют. Так вот это вот нерастворимый в нас осадок или отброс, он не смешивается и не объединяется с духовным телом. И приходится нам с ним как списанной торбой носиться туда-сюда. Вот сейчас тело наше станет негодным уже. Кармический срок подойдет, надо его будет сбросить здесь, да? Оставить. Мы уйдем. А поскольку за нами тащится длинный хвост коротких связей с этой материи, то в следующий нам опять придется воплощаться. Если длинный хвост этих коротких, ну таких плотных, сильных связей останется, опять будем воплощаться. Природа, она там терпит дураков до определенного момента, а потом сказать, так, все, хватит. Кто-то пойдет дальше растворит свой осадок, а кто-то вместе с осадком что? Идет в переработку. Вот у православных там этих церковников есть у них. Они, правда, исказили, изглотили, но истина там кое-где проглядывает. Но они говорят, что вот кому церковь мать, тому и Бог-Отец, значит, те будут что? Вечно с Господем в раю. А те, которые, кому церковь не мать, кому... Тому Бог не Отец, все будут вечно гореть где? В аду. Вот если бы эти знания, они с одной стороны правильные, а с другой стороны, они принимают э, в неразитом сознании обывателя, который там обивает пороги этих церквей, извращенные понятия. Да и сами попы, эти пропагандисты, они тоже там совершенно, как говорится, ни Бианиме, ни Кукареку не соображает. Такое хение несут. Сейчас их на телевидении выпустили там порой. Стыдно за них вместе с нашими этими научными жрецами, эти поповские жрецы, это кошмар. Но кто им мешает знания свои повышать? Нет, запрещено ихним начальством. Я как-то предлагал одному попутам знания свои расширить. Он почти всю жизнь прослужил в церкви. Он немножко почитал, говорит, а вот говорит, дальше не надо. А то я, значит, это, не угоден буду, ну, по ихнему Богу, значит, а, в первую очередь, их церкви. Тогда как в той же иудейской Библии, но ну, Библии же никакой другой нет, есть же иудейской только. Даже там написано, что... И тоже апостол Павел и у некоторых еврейских пророков я там предлагают человеку познавать себя, познавать мир. И вот человек воплотился, получил в очередной физическое тело, воспроизвелись его желания, его мысли в определенном теле. А согласно этим желаниям и мыслям строятся мозги, то есть формальный мыслитель, теперь, значит, формальный желатель, тонкое тело, потому что я желаю, конечно, форма всегда, вот этого желаю, не того, вот этого именно, вот именно в такой форме должно пристать передо мной что-либо. Ну и получается соответствующее тело. Тело воспроизвел, теперь одушевляет эти низшие элементы в этом своем теле. Это происходит в результате переживания материальных воплощений, воспроизведения, одушевления этих низших элементов, от которых человек никак не может отвязаться, потому что не хочет. Происходит в результате переживания материальных воплощений. Поэтому эти материальные воплощения очень необходимы. Зачем? Надо дорожить каждым воплощением. С одной стороны, сказано, возненавить эту жизнь. А с другой стороны, тут же, после союза И, стоит, и возлюби ее. То есть, надо эту жизнь возненавить и возлюбить. Понятно, да? Все. То есть возненавидеть надо все материальное и возлюбить все духовное. Тогда понятно. А если обычного человеку скажешь, который не соображает в этих вещах, он скажет, ты что, я ненормальный что ли? Как я могу ненавидеть то, чего я так люблю? Почему необходимо материальное воплощение? Они либо человеку человека основательно уже погружают в ад, как говорят, в адские состояния, либо его поднимает в райское состояние. Ну то есть специально какого-то райка, какого-то рай, какого ада его не существует, как некого места. А это состояние сознания. Состояние сознания может быть адским, а может быть райским. Понятно, да? И всех, у кого состояние, скажем, высокое, райское, они, естественно, где-то по закону подобия, что собираются притягиваются друг к друг другу они же подобны, да? и там они, естественно, создают новые формы жизни более совершенные а те, которые опускаются вниз, они тоже притягиваются но они создают адские формы жизни это вообще жизнь, это жуткая у них Понимаете? Некие адские формы у нас существуют до сих пор. Вот сейчас для земного человека, который бегает по коре планеты, здесь ад у нас. Вообще есть, которые бегают под корой планеты, их там тоже много. А есть, которые бегают выше, летают, не бегают уже. Вот наши кости, мускулы, нервы чем являются? Это наши духовные силы, только они кристаллизовались в виде определенной материи, из которой состоят вот эти кости, эти нервы, мускулы там и так далее. То есть это духовные силы наши. Только они опустились, их вибрации такой степени, что они стали эти духовные силы материи. Мы с вами говорили, если раскачать сейчас там эти элементарные частицы, атомы, молекулы раскачать так, что энергетика их будет очень высокая, частота колебаний тоже будет очень высокая, то тогда это тело что? Исчезнет из этого мира физического. Совсем оно никогда не исчезнет. А вот из физического исчезнет. Другую форму приобретет, это другое дело. Вот нам силы света готовят да, в следующих наших расах, в шестой расе, в седьмой следующей расе, уже астральные тела. Вот в шестой расе тела астральные. Как у Христа, когда Он являлся после так называемого воскресения. На самом деле, никакого воскресения у Него не было. Это все бред, так сказать, этих самых иудеев, там, и их попов. Мы все с вами точно так же можем воскреснуть и воскресаем постоянно. И каждый человек абсолютно. Просто из этого, так сказать, вот обычного явления папы сделали себе хороший Гэшефт. Что такое Гэшефт? Знаете, да? Ну, Прибыль хорошую. На этом деле можно столько заработать. То есть из этого можно сделать отличное предприятие, что и было сделано. Тогда как на самом деле то, что произошло с Христом, происходит абсолютно с каждым из нас. Потому что в каждом из нас есть что? Есть Христос. То есть частичка от невидимого сейчас вот нашего сияющего солнца. Вот его тень сейчас сияет, но она такая светлая тень, что на нее даже смотреть больно. А если убрать эту тень на, на, на мгновение, то вся Солнечная система будет испепелена. Ничего здесь не останется. Так вот, наши кости, мускулы, нервы – это кристаллизовавшиеся духовные силы, духовные качества в нашей ауле. Точно так, как кристаллизовавшийся, скажем, кристаллик, ну, допустим, какого-нибудь там металла, или, скажем, того же золота, брошенный в химический раствор является материзовавшимся аспектом совершенного очень высокого духовного качества жизни на высших планах. Вот на высших планах, там, где нет форм, вот там все высшие, так сказать, качества, или, не так сказать, высшее проявление жизни существует не как форма, а как качество самого логоса вот скажем логоса нашей планеты логоса, логоса на каждой планете свой и логос скажем нашей солнечной системы а что такое логос приводит на наш язык это слово а слово это план понятно да? в начале было помните Вначале было что там рассказано? О, значит, вначале был план. И план был у кого? У Создателя. Скажем, планеты, или Солнечной системы, или Галактики. Был план. И согласно этому плану, откуда план взялся-то? Вновь же Логос и в прошлый Монвантарии, и в позапрошлый накапливая опыт... И на следующую инвантару он что? Составил тоже план. Чего надо делать теперь? В этот, вот как вы утром встаете, есть у вас какой-то план, что делать днем? Или нет? Или так, вот ну, все, куда нас там? что-то Понесет, потащит, толкнет, пихнет. Куда мы пойдем? План есть, да, у каждого, даже примитивный. Даже у животных, и то там есть какой-то примитивный план, побежать, что-нибудь найти, поесть. Да. А у нас что? Немножко выше, чем поесть. Еще что-то. Правда у многих сейчас только там тоже вот на этот уровень сползает, на животные. Значит, план оказывается есть. И он у кого? Вот у Бога. То есть каждый из нас маленький такой божок сейчас. А потом может быть большим Богом. Планету будем, кто-то из нас сотворить где-нибудь, когда-нибудь. Или звездную систему. Каждый потенциально это Бог. Не даром скажу, что каждый атом стремится стать Богом. А атому надо, знаешь, сколько времени? Там миллиарды, триллионы, квадриллионы лет пройти. Прежде чем стать клеткой, то есть атома, атома должна достичь состояния клеточки, молекулы сначала клеточки, потом пройти три стадии элементальных, пройти, потом минеральную стадию пройти, растительную животную, и дорасти вот этой атме, этому атому до человеческого уровня. Когда большое количество других, миллиарды других, так сказать, элементарных частиц, там, молекул, атомов, клеток будут служить ему. Вот сейчас, как у каждого из нас, человеческой монаде, которая когда-то была вот таким атомом, служит в теле, видите, сколько много. Миллиарды клеток. Они тоже проходят эволюцию. Вот если мы скверную жизнь ведем, то этих, этим клеточкам мы что? Очень большую свинью подкладываем, очень мерзко мы делаем. Вместо того, чтобы помогать им расти, эволюционировать, мы что? Толкаем их в мусор. Сами, если мусором являемся. А каждая клеточка получает от нас вот те мысли, те желания, какими мы живем. Также человек очень ответственен за то, что ему дали и что он оставит после себя. То есть вот в мире, где нет форм, там жизнь существует как качество самого Творца, как качество того иного Бога. На каждое материальное солнце, на каждую материальную звезду во Вселенной должно приходиться соответствующее, связанное с ним духовное или центральное солнце. То есть вот каждая звезда, то что мы видим, это мы видим грубое проявление, это тень звезды, которая светит. А вот настоящую, так сказать, настоящую звезду мы никогда не видим. Она невидима для нас. Это центральное духовное сердце звезды или солнце, невидимое, как вот у нас невидимое. На каждое материальное сердце должно обязательно приходиться соответствующее духовное сердце или духовный центр. Вот у каждого из нас есть сердце, да? Его возглавляет духовное сердце. Почему к сердцу нужно, вот к нашему физическому сердцу обращаться только с любовью. Если там какой-то непорядок, то вы обязательно должны к нему обращаться. «Я тебя очень люблю», то есть посылать ему, нашему физическому сердцу, посылать энергию. Энергии любви. Только в этом случае оно может находиться в здравом состоянии. А когда нам с ним некогда заниматься, когда мы одержимы вот этой грубой материей, из-за нее готовы там всякие стрессы переживать, всякие у нас идиотские желания, всякие похоти, страсти, плотские, то сердце от этого в первую очередь страдает. Или, допустим, жалуется, ой, у меня кипертония, у меня давление высокое, что делать там? Бегут и ищут там средством кого-то к кому-то обращаются, чтобы это давление сбить там. А причина-то очень простая, Бога не любишь. Вот и все. Поэтому и давление у тебя высокое. Некуда энергии. Котел, возьмите дырки, все заткните и нагревайте его. Что будет? Оно взорвется. Котел взорвется. Вот поэтому у всех эгоистов должно быть что? Низкое давление. А если паразит какой-нибудь присосется, будет гипотония. Он будет пожирать энергию. И то плохо, и это плохо. Высокое давление и низкое давление. Гипертония, гипотония. Есть такое явление, да? Когда эгоист живет по принципу возьми больше отдай меньше у него обязательно должно быть давление высокое понимаете а тот кто отдает энергию а у нас же нашей личности энергия переносится именно кровью энергия в нашей личности физическом теле кровью переносится энергия значит давление связано с чем силами давление с силами связаны. Если человек сила расходует только на себя, а ведь он же там что то ест, да? А может быть еще он вампир, у кого-то еще энергии ворует там потихоньку, а может быть не потихоньку. То есть на самом деле все очень просто. Просто люди настолько невежественны, что не знают причин, своих разных болезней. А причина практически у всех одна. Это ненормальное состояние вот этой внутренней жизни, нарушение там гармонии внутри, нарушение равновесия. Так вот, если с нашим духовным сердцем, а туда входит что? И тонкое сердце, и ментальное, и духовное, и так далее. Ну, а вы сами знаете, наши... Тонкое сердце – это же наши разные желания, страсти, всевозможные, да? Ментальное сердце – всякие мысли у нас и прочее. Духовное сердце – это какие-то высокие наши желания, высокие мысли. На каждую линию силы или материи в космосе приходится соответствующая внутренняя сила, которая является истинной основой внешнего проявления. Все обязательно имеет свою истинную внутреннюю основу внутри. То есть все абсолютно, все, что творится с человеком, все, что вокруг делается, все имеет внутреннюю причину. Все абсолютно. Внутренняя основа внутри. Источник энергии у него тоже внутри все. Пробуждающая сила. Изнутри идет. Сила, которая заставляет двигаться Вселенную изнутри. Сила, которая заставляет двигаться огромный космос, тоже идет изнутри. А также заставляет двигаться микрокосмос, то есть там человека, скажем, животное и так далее. Все, что заставляет вечно вращаться великое колесо жизни, все идет изнутри. Все находится внутри. Вот нашли, например, причину всего этого. Вот это внутри нашли. Вот такая основа является причиной всякого движения, всякой жизни. А если дальше смотреть, в этой основе внутренней есть еще более глубокая основа, есть еще более глубокая причина, а внутри той основы еще более глубокая. И вот так идем, идем, дошли до седьмой основы. И вот тут мы достигли источник божественной сути. Но только для нашей Вселенной, вот этой, нашей небольшой. А если дальше смотреть, еще можно идти. Где конец, неизвестно. Мало того, пределом для каждого исследования, вот этой внутренней сути, является уровень развития исследователя. Вот он развился до определенной степени. Хотел бы поглубже заглянуть. А вот то, чем заглянуть, у него нету еще. Этих гляделок у него нету. Приборов, аппаратиков у себя не развил он таких, чтобы заглянуть. Значит, если он усовершенствует себя, тогда может немножко поглубже заглянуть. А еще бы хотел опять нельзя. Не готов. Не усовершенствовал что-то у себя. Понятно, да? Как все это связано? То есть не просто так он, вот, как там, подъехал к воротам, это там, вот и под Ямалаями там рехи жили какой-то на автомобиле, подъехал, кричит в эту дверку, машина, там, через ворота, эй, как тут проехать Шамбалу? Ждут там такого. Олуха. Шамбал он их захотел ну, в лимузине проехать. Так что вот такие ни в какую шамбулу и ни в какое нутро никогда что? Не заглянут. И таких в Шамбале никто никогда не ждет. Мало того, ты будешь готов заглянуть внутрь но только тогда тебе разрешают, когда оттуда придет что? Разрешение заглянуть. Точно так вот это касается всех так называемых искателей шамбалы. Тут вот дружкой вот, сегодня по телевизору тоже там шамбулы пошел искать. Таких там шамбали не ждут. И такие никогда ее не найдут. Ни дружки, понимаешь, ни подружки, никто. Там такую публику никто не ждет. Все это чрезвычайно сокровенно, а тех, кого туда пригласят, тот никогда, ни по какому телебачению болтать об этом не будет. И никогда мы его с вами не увидим в программе по очередной трипологии. И вообще не будем знать, что его пригласили, если только мы не разрешат где-нибудь когда-нибудь сказать потом. То есть вот эти вот моменты мы должны с вами очень четко себе представлять. Когда вам кто-нибудь рассказывает, а вот у меня там есть учитель, он мне там сообщает, там кое-что мне там рассказывает, меня там наставляет, понимаете, учитель. Где он этот учитель? Ну вот, является, ночью иногда, значит, с ним я там беседую, а некоторые говорят, каждую ночь там беседует, А иногда вот его я вопросы задаю, да. Как задаешь? Да вот так вот. Спрашиваю, как, в какой форме? тот -то он мне рассказывает там оттуда. То есть мы должны четко своим усвоить, что никакого вербального, то есть никакого словесного общения с настоящим духовным космическим учителем быть не может. Понимаете? А если есть какое-то подобное общение, то только с такими, которые... Либо подобные нам, либо, как правило, ниже нас по уровню развития. Как один колдун там разотковенчался. Мы ведь можем общаться только с теми отбросами, которые ниже нас. Но остальные нас не слушают. Ну, правильно, человек, это а ни с какой стати? Даже пришли и выполнять. Таше сердце – это центр духовного сознания сердце, А наша голова – это центр психоинтеллектуального сознания. А вот наш пупучик, или его называют солнечное сплетение, это центр комического желания. А что такое кама? Кама, в санскрит, если перевести, это желание. Понимаете? То есть центр всяких желаний – Это что? Солнечное сплетение. Она там чего хочет у нас все время. Она нас туда-сюда таскается постоянно. Но некоторые живут вот именно солнечным сплетением только. Мало что их другое интересует. Некоторые живут головой, немножко выше. центр тихо интеллектуального сознания. Но очень редко. Единицы буквально, которые живут Центром духовного сознания, то есть сердцем. Ну а ниже всего стоит сознание тела. Это коллективное сознание всех клеток. Сколько триллионов клеток у нас в организме? Вот, коллективное сознание их. За исключением сердца. Сердце сюда не относится. Сердце это святилище божественной искры. Вот именно там. Иска, то есть Бог внутри нас. Поэтому, если вы хотите обратиться к Богу и говорить "Господи", Господе, вы обращаетесь к сердцу. Вам не нужны никакие попы, никакие храмы, никакие там эти капища, никакие там мечети. Ничего не нужно абсолютно. Бог всегда тут, внутри когда человек обращается к своему сердцу говорит, «Господи, вот это называется молитва в духе, а все остальные молитвы в материи. Вот пошли, пошли взяли там этот молитвенник, утренние молитвы, вечерние там, так далее, тому подобное, все прочее, прочее, это все молитвы чужие, не ваши, это внешние молитвы, материальные». Ладно, если где-то в этой молитве что-нибудь читаешь там, и вдруг какие-то там слова, то есть вибрации какие-то, созвучны будут с какой-нибудь сердечной мыслью, и вот тогда сердце что, отреагирует немножко на это, а человек хочет даже не немножко, уже много надо, а не получается. Потому что по чужим молитвам, по чужим, так сказать, вот, наработкам, далеко не уедешь на отчет свое. В сердце, кстати, есть место, которое первым появляется у эмбриона на четвертом месяце, не раньше, и которое умирает последним. Она обозначена маленьким фиолетовым огоньком или пламенем. Это трон жизни, центр всего. Это, как говорят на востоке, Брахма. Это первая точка, которая начинает жить в зародыше, и последняя, которая умирает. И серебряная нить, которая связана с этой точкой, Оставляет это физическое сердце, и тело тогда считается трупом. А если эта точка осталась, и связь осталась с ушедшим в тонкий мир хозяином, то этот труп может в морге пролежать там несколько дней, и потом этот труп может встать и убежать. При этом кто-либо из работников морга могут страшно перепугаться в силу невежества своего. Все органы ткани получают питание из сердца. Все органы и ткани. Понятно, да, что оттуда все, все им заведуется. Через сердце прошло. Но тут нам рассказывают, вот я там поела там что-то, воздух подышал, легкие там, пищу, все это переносит, кровь. А самое главное забыли, что оказывается, Кровь наполняется праной, когда находится в сердце. А если в сердце у нас такое, ну, не очень приятное там состояние, там стресс какой-то, испытали страсти какие-то мерзкие, там желания всякие, плотские, скотские. И даже несмотря на это все, сердце пытается посылать прану. Но лучше, когда сердце находится в таком радостном, возвышенном состоянии. Тогда она наполняет кровь соответствующей энергией, жизнеспособность всего тела повышается от этого. То есть кровью тогда к каждой клеточке, а у каждой клеточки есть свое сердце, приходит очень такая положительная высококачественная психическая энергия, и тело тогда что? Чувствует себя значительно лучше. Говорят, вот поймешь, какой иммунитет у человека. Ничем не болеют. Вот такие люди не заболевали, даже когда вокруг все сплошь трупы от, от, от эпидемии были, лежали вокруг, а эти ничего бегали. Потому что их сердце снабжало свою кровь чем? Под праной высокого качества. Но может быть вы и так знаете эти вещи, я вам рассказываю. Но во всяком случае интуитивно это чувствует надо каждому. Все органы ткани получают питание сердца. Но само сердце, само сердце, его-то кто питает, а оно, оказывается, питает само себя. И вот если человек настолько, как говорится, оборзел, настолько, так сказать, озверел настолько погрузился вот в этот дьявольский демонический эгоизм, что его физическое сердце теряет связь с высшими принципами, вот такое сердце тогда может что? И разорваться, и инфаркты там могут всякие быть, и всякие жабы там грудные и прочие там и так далее и тому подобное. Понимаете? То есть от скверного образа жизни страдает и сердце. Сердце также обладает своим собственным независимым мозгом. То есть у него свой мозг. У него свое нервное сплетение, свои нервы. При подходящих условиях, если питание ему физическое доставлять, то оно будет биться очень долго после того, как его удалять из тела. То есть оно может работать само. Все великие глубокие духовные переживания, высокие чувства рождаются в сердце. Точно так и ощущается сердцем. Но это великое духовное сознание, великое духовное сознание сердца не может управляться смертной личностью. То есть ее мыслями, ее желаниями управляться не может. Вот у личности свои мысли есть, ментальное тело же есть, тонкое тело есть, физическое там тело есть. Но все вот эти тела, вся эта личность не может воздействовать на сердце. До тех пор воздействовать на сердце ничто не может, пока личность настолько не разобьется, пока не соединится полностью к с Будхиманасом, то есть с отцом-матерью своими. А для нас отец и мать, духовный отец и мать, который нас, собственно, родили сюда. Потому что вот этот Камаманас, который сюда пришел, это их сын, блудный сын. Помните критчи есть в Евангелии? Блудный сын там пошел, куда пошел. В страну далече. Вот мы все, такие блудные сыновья, ушедшие в страну далече. То есть в материю. Все абсолютно. Все эти миллиарды, 60 миллиардов блудных сыновей, ушедших куда? В страну далече. Все эти камаманосы ушли в материю. И когда-то мы со свиньями отбросов наедятся разных. И потом думаем, Господи, вспомнит об отце и матери, которые послали, и вернутся обратно. А пока вот этого воссоединения этого блудного сына не произошло с отцом матери, то есть с Будхиманосом, то сознание сердца само будет управлять личностью, если сможет. Но не у всех ему удается управлять этой, этим зверюгой, этой животной частью, животной личностью. Лена Петровна Блаватская вот так высказалась по этому поводу. Для любого, кто имеет волю тянуться вверх и достигать Пробуждение вот этого духовного сознания нужно быть единым с Высшим Манусом. То есть, такой человек должен достичь высокого знания. И вот это знание, высокое, должно, к нему надо стремиться нашему низшему Манусу. То есть вот этому блудному сыну надо стремиться к высшему знанию. Понимаете? То есть каждому из нас. То есть человеку надо достигать этого знания. Но поскольку высший Манас, то есть отец-мать, Будхи Манас, не могут прямо управлять обычным человеком. Прямо управлять Троицей, вот это наше. Божественная в нас, она управлять не может непосредственно человеком. Она может управлять человеком только через низший манус. То есть через наш кама-манус. Только непосредством его может достигать низшего сознания. То есть наш кама-манус, блудный сын, должен наполниться, перестать служить вот этим вот. Животном, животной части нашего существа. Не должны прерываться попытки добраться до центра сознания в нашем сердце. Не должны прерываться попытки прислушаться к побуждениям духовного сознания. Ибо хотя цель это далека, но начало должно быть положено, и путь должен быть открыт. Ну, на сегодня она достаточна.